Наши бабушки и мамы частенько готовили такие чебурики самостоятельно, но сегодня можно без проблем купить полуфабрикаты, отдам дань традиции и расскажу, как приготовить чебурики домашние с мясом. Чебурики готовят из мяса, курица, свинина, говядина и прочие виды, а также с начинками из овощей и сыра. Однако традиционный вариант, это чебурики с мясом, снаружи чебурики будут с хрустящей корочкой, а вот внутри вас ждет нежная и сочная начинка, к столу их принято подавать горячими, можно с соусом, сметаной или с зеленью. Досмотри шинги да и я предложу записать список ингредиентов. 1. В миску выложите говяжий фарш, измельчите лук и добавьте его к фаршу, добавьте все специи и соль по вкусу, влейте воду и хорошенько все перемешайте. 2. В хлебопечку, можете замешивать вручную, влейте молоко, растительное масло, влейте куриные яйца. 3. Влейте подсолнечное масло и водку, добавьте соль и перемешайте. 4 просейте пшеничную муку добавьте ее в чашу к жидким составляющим подписка на канал гарантия свежих вкусных рецептов 5 смешайте все ингредиенты и сделайте замес переложите тесто на стол 6 разделите тесто на 14 равных частей затем каждую раскатайте в тонкий пласт 7. На каждую заготовку из теста выложите по 2 чайные ложки мясной начинки, заверните тесто на начинку и немного прижмите. 8. Специальным ножом или обычным обрежьте края, проделайте то же самое с остальными частями теста. 9. Разогрейте сковороду с растительным маслом, затем выложите чебурики и обжаривайте с каждой стороны до румяной корочки на минимальном огне. 10. Подавайте чебурики сразу после приготовления, пока они еще горячие. Приятного аппетита. Подписавшимся больше вкусностей. А теперь ингредиенты. Молоко 100 мл. Яйца 3 штуки. Растительное масло 2 столовые ложки. Водка 2 столовые ложки. Соль 1 щепотка. Мука 3 стакана. Говяжий фарш. 450 грамм лук 1 штука соль специи по вкусу черный молотый перец кориандр тмин вода 50 миллилитров количество порций 1 4 спасибо за просмотр напишите что вы думаете или просто лайкните заходите снова